Так вот, с нами играть на перстке, с нами, как говорится, общество. Так вот, чтобы не, не, не дать возможности играть на перстке, мы должны сказать, ну, мы уже на, наслышались разговору. давайте действовать. Не будете действовать вы, будем действовать мы, общество. Все политические партии, все классы, все, все люди со все, всех. Почему очень важно в Харькове? Потому что это э, самый главный центр. После Киева, наверное, Украины, однозначно. И, и тут есть огромный интеллектуальный и политический потенциал. Есть огромные проблемы. Все вместе. И огромный потенциал, и еще более огромная проблема.